Здравствуйте, Ефремов Олег Викторович обратился в компанию «Землечистое». Участок у меня купленный из Пришлось что-то делать. Сам сделать не мог, обратился в компанию. Мне ребята эскалатором изравняли, болотину поправили. Второй этап был, это был у нас апрель месяц. Второй этап был уже засыпка болота. Это сделали сегодня, 31 августа. Все сделали замечательно, сняли забор, завезли грунта, все разровняли, ну, сейчас темно, можно посмотреть, или посмотреть, ну как окончание посмотреть, все, большое вам спасибо.